День машиностроителя. Лазерная хирургия в униклинике Казанского федерального университета. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Карина Саяхова. В Казанском Кремле состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования Международного дня учителя с участием главы Республики Татарстан Рустама Миниханова. В ходе мероприятия государственным наградам были удостоены лучшие учителя республики. В их число вошел преподаватель специализированного учебно-научного центра IT-лицей Феделия Халикова. Помимо этого, государственные премии Республики Татарстан имени Махмутова были удостоены заведующей кафедрой педагогики высшей школы Института психологии образования КФУ Альфия Мусалимова, а также директор лицей имени Лобачевского Елена Скобельцина. Конкурс имени Мерзвиза Магнаджи Махмутова не только сохраняет его имя, память о нем, его трудах, но и поднимает престиж учителя и ученого одновременно. Это очень важно для нас. Сегодня каждый из нас может сказать, что является частью образовательного сообщества, которое развивается и строится под вашим руководством. В набережных Челнах прошло празднование в честь Дня машиностроителя. О том, как это было, смотрите в сюжете.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 наладить контакт с новыми регионами и выстроить с необходимые операционные цепочки.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 Хирургия не стоит на месте. Если еще пять лет назад операция подразумевала большой разрез, длительный период восстановления после и некрасивой рубцы, то сегодня существуют методы лазерной хирургии. О том, какие методы и технологии используют в университетской клинике Казанского федерального университета, узнавала наш корреспондент.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 В императорском зале Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов об окончании аспирантуры. С приветственным словом на мероприятии выступил первый проректор, а также проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Вот годы, которые прошли в стенах Казанского университета, это годы научного поиска, открытий, может быть разочарований. Они остались позади, теперь вы... Выходите вперед специалистами с очень высокой квалификацией. Вы готовы работать где угодно и в научных организациях, и в организациях высшего образования, в исследовательских центрах. Многие аспиранты уже выбрали направленность своей деятельности на годы вперед. Выпускники отмечают, наука для них не просто работа, а стиль жизни. И даже если... А результат вот этого твоего условного сидения перед листочком, перед микроскопом или перед экраном окажется не тот, который ты ожидаешь, а иногда окажется, что он, что называется, нулевой. Тебе почему-то от этого становится все равно. Лучше, комфортнее, спокойнее, интереснее. Все твои проблемы уходят куда-то на задний план. Изначально на курс поступило 390 аспирантов. До финишной черты дошло всего 219. Лишь самые стойкие стали обладателями заветных дипломов. Из них 10 к моменту выпуска успели защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидаты наук. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2022 год стали французский ученый Алан Аспе, американский физик Джон Клаузер и австрийский ученый Антон Цайлингер. За исследования в квантовой механике, а именно за эксперименты с запутанными фотонами и исследования нарушений неравенств Белла и работы по квантовой информатике, объявила Шведская Королевская Академия Наук. В специализированном учебно-научном центре IT-лицея Казанского федерального университета открылась лаборатория специальной робототехники. Она была создана совместно с Институтом вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Деятельность лаборатории направлена на разработку специальных робототехнических платформ, в частности беспилотных дирижаблей и планетаходов, которые смогут перемещаться по любым поверхностям. Новая лаборатория рассчитана прежде всего на старшеклассников IT-лицея. На данный момент в стране не существует ни одного аналога данной площадки. 4 октября в культурно-спортивном комплексе Уникс Казанского федерального университета прошел образовательный интенсив для актива Ассоциации студенческих кружков. Мероприятие направлено на команду образования и улучшение коммуникативных навыков руководителей научных и студенческих сообществ. Также на интенсиве были и просто любознательные ребята, которые хотели поближе познакомиться с внутренней кухней студенческих объединений. В команде Ассоциации студенческих кружков самые активные и талантливые бакалавры, магистранты и аспиранты. По словам председателя ассоциации чуть меньше года, однако у уже за это короткое время действия и решения команды были оценены по достоинству, ведь самый главный комплимент для руководителей – это счастливый студент. С 5 по 14 октября в Большом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» состоится ежегодный фестиваль «День первокурсника». Организатором мероприятия выступает Департамент по молодежной политике и студенческий клуб Казанского федерального университета. Прямую трансляцию конкурсных программ можно будет посмотреть на телеканале Универ ТВ.